Рассмотрим электрическое поле двух разноименно заряженных пластин. Изобразим электрическое поле положительно заряженной пластины. Расположим на расстоянии много меньше, чем линейные размеры пластин отрицательно заряженную пластину. Изобразим ее электрическое поле. Согласно принципу суперпозиции, напряженность электрического поля вне пластин равна нулю, а в пространстве между пластинами напряженность электрического поля удваивается. С помощью двух разноименно заряженных пластин создадим однородное электрическое поле. Поместим в это поле металлический шар. На поверхности электронейтрального проводника помещенного во внешнее электростатическое поле происходит перераспределение электрического заряда, называемое электростатической индукцией. Свободные электроны под действием электрического поля перемещаются к положительно заряженной пластине, поэтому вблизи отрицательной пластины возникает избыточный положительный заряд. Внутри проводника создается собственное электрическое поле, направленное навстречу внешнему полю. В равновесии движение свободных электрических зарядов прекращается, что свидетельствует об отсутствии электрического поля внутри проводника. Напряженность поля внутри проводника, помещенного в электростатическое поле равна нулю, Заряды, сообщенные проводнику, располагаются на его поверхности. Линии напряженности электростатического поля перпендикулярны поверхности металла.